связанных с конструктивом, вы можете рассказать? В данном случае, в общем-то, это, э, так скажем, э, эконом-вариант исполнения нашего дома. Э, насколько известно, дома могут исполняться с использованием различных материалов. Э, в частности, мы можем достигать различной степени негорючести дома, э, требований экологичности и так далее. Здесь дом стоит на 12 сваях, свайный фундамент, ну, как бы, наверное, стоит напомнить, что наши дома можно монтировать в условиях горных рельефов, в условиях высоких грунтов, вот, потому что дом достаточно легкий и потенциальный, по большому счету. Данный комплект был доставлен да, сюда на трех «Газели». Как вы можете наблюдать, никаких подъездов нет, кругом кустарник. Тем не менее, вот он уже собранный, и собран он был достаточно быстро. Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за беседу. Релиз свежих новостей вы сможете получать через нашу группу ВКонтакте или еженедельно просматривая их на сайте Рубус Хоум. Анна Павлова, Рубус ТВ.